Меня зовут Муса Дориус, так меня сейчас больше всего называют. Я музыкант, пишу музыку уже более 10 лет. Я за любую музыку абсолютно. Я этим очень сильно болею. Я свою жизнь без музыки не представляю. В 16 году, когда только закончил школу, я выступил на самом крупном казахстанском электронном фестивале. И это было ну, очень круто. Я... Тогда на этом фестивале был диджей-контест, где принимало участие более 200 человек. Я победил этот контест, и мне посчастливилось выступить на этом шоу. Второй случай, когда меня позвали играть э, в Узбекистан, это был DM-фест, кажется, позапрошлым году, и я выступал на десятитысячную толпу. Это было вообще невероятное событие. Любое творчество должно жить, эксперименты они нужны, чтобы смотреть на картину с другой стороны так скажем это образно вот и понимать как это могло бы звучать как это может быть и как бы классика всегда остается классикой в любом случае но эксперименты особенно эксперименты музыкантов они должны жить в сочетании этнической части с а, грубым как мне кажется такие эксперименты впоследствии звучат очень интересно как бы даже играбельно любой диджей в принципе может это поставить на каком-нибудь большом звуке на вечеринке, в толпе и как мне кажется это зайдет потому что основную часть знают все в совокупности с дропом, с грубом это может как мне кажется раскачать ну за основу я взял вот этот фрагмент из песни Камажай и фоном играет вот такой бас Это вот такая предступительная часть Разгон Снейры И сейчас кульминация Мне импонирует наша народная музыка тем, что она глубоко звучит и тонко передает наши чувства. Меня зовут Камила, мне 21 год, и я занимаюсь диджейгом вот уже год. Как это все началось? Просто с детства ну, музыка для меня играла большую роль, и все мои моменты из жизни они связаны всегда с определенной песней. И как-то наткнулась на одну диджейку. Карина Истомина, и она, собственно, и стала моим толчком к тому, чтобы начать заниматься этим, попробовать себя и просто посмотреть, что из этого получится. Как раз таки год назад на свой день рождения я решила его спраздновать, позвала всех своих друзей, и одна из моих подруг. Решила сделать так, чтобы я сыграла в том баре, где я праздновала день рождения. Буквально за час до выхода из дома я ей пишу, типа, нет, давай давай не будем, мне страшно, я, я не готова. Ну, как бы, естественно, меня уговорили, это вот была моя первая игра. Я выбрала одну из песен у катаева Макатаева и решила свести ее с хаосом и сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Я люблю экспериментировать, Нету каких-то четких предпочтений по стилю. Это может быть и хип-хоп, это может быть хаос, в целом электронная музыка. Музыку пишу по-разному, бывает пишется за полчаса, бывает сутками сидишь, бывает недели. Есть проекты, которые пишутся годами. Наверное, для для Казахстана праздник. У всех народов это когда чувствуется то самое единство, когда все, все прощают друг другу какие-то обиды. Хотелось бы, чтобы в Казахстане по музыке было также было единство, все с друг другом работали, творили. А у нас мера молдовская, акмоловская, вот басларымзга амандак, вот береки акизни, Ахмет.